Целый мир, целый мир у тебя под ногами. Как часто ты это видишь? Как часто ты ощущаешь самого себя? Как часто ты чувствуешь, что у тебя снаружи и что внутри? Очень редко мы обращаем внимание на самого себя. Мы постоянно в поисках, в поисках себя, в поисках своего предназначения. Нам некогда остановиться и посмотреть, кто же я, кто я есть. Некогда да и незачем. Зачем же нам встречаться с таким глобальным и глубоким человеком? Как мы с ним будем жить? Мы же все время в себе взращивали ребенка, жертву, родителя, учителя. А тут раз и ты оказываешься совсем другой. Ты оказываешься и есть этот весь мир. Интересно познакомиться с собой? Тогда приезжай на ретрит, который состоится. В июне в городе Сочи. И там я познакомлю тебя с самим собой. Ты увидишь, кто ты есть. Тебе не нужно будет больше никуда и никого искать. Все есть уже в тебе. Приезжай на ретрит.